Боже, помоги мне продать выгодно и быстро то, что я хочу продать. Очисть всю негативную информацию, мешающую моей продаже. Очисть весь негатив, стоящий на пути покупателя ко мне. Очисть меня от информации долгих поисков покупателя. Избавь от информации, что мне трудно это сделать. Избавь меня от информации, что продаваться может долго. Прости меня за такие мысли. Я целиком и полностью доверяю Тебе, Боже, продать то, что я желаю. Я погружаю свое желание в подсознание и настраиваюсь на вибрации удачи. Настраиваюсь на выгодную для меня и быструю сделку с покупателем. Я открываюсь для получения денег от продажи. Я знаю, всеобщая мудрость приведет ко мне покупателя которому необходимо то, что я продаю. И все будут счастливы от этой сделки. Творческая мудрость моего подсознания посылает его ко мне. Сколько бы других предложений он ни рассматривал, мой товар единственный, который он хочет купить. Потому что ему внушает это решение ясное благоразумие его собственного подсознания, я отпускаю свою привязанность к тому, что продаю. Я позволяю другому человеку пользоваться этим и получать счастье и удовольствие. Сейчас подходящее время для продажи. И я предлагаю подходящую цену. Цена устраивает меня и покупателя. Все в этой сделке совершенно правильно. Божественная воля сведет меня и покупателя на волнах нашего подсознания. Я знаю, что это так. Я благодарю Бога и Вселенную за помощь. Я четко представляю себе деньги, которые получу от продажи. Я чувствую восторг и удовлетворение от сделки. Это так прекрасно хотеть и получить. Благодарю тебя, Вселенная! Я поручаю своему подсознанию найти покупателя и привести его ко мне для всеобщего блага. Благодарю за прекрасную сделку. Благодарю за продажу того, что я хочу продать.